А решу вас я ну, вот, вот она спала тут, представляешь? А И на нее вот это все упало. Я просыпаюсь от того, что мне вот тут отбехнуло. Вот. И меня полностью засыпала этим самым раствором. Полностью рассыпала моя невестка, это брата меньшего, жена. И она, ты, ты жива, я говорю, я жива, но я, я не знаю, выберусь я или нет. Я была вся засыпана, и чудом, что я еще целая стала. Час ночи. Гахнуло. Я думала, гдесь. В в районе, только не не было, Там буквально минуты не прошло, Тку, тут я гахнуло, на все окна, все все все все повали тала, мебель попадала, холодильник кубка, разбивший, короче, барак, я встал, порезал ногу трошку, ну тоже немало жизни Поставите И одеялами он. были накрыты, что только на голове у меня стёкла были. На балкон мы это вот. чуть-чуть посетили. Оно посетит. как гахнуло. Я говорю, час ночи. Ну гремит, а да и гремит себе на другой бачок, и потом такой, знаете, яркая вспышка, свет, и как бабахнуло, ну начался сыпаться, думаю, так, а сейчас сваживаться по этажам все, думаю, лежишь, так ждешь, выбирайся, в общем, в ожидании, что значит, начнет тружиться, такое ощущение, что в дом попало. О першій ночі ворог атакував Миколаїв попередньо високоточними ракетами калібр з використанням місцевості, особливості місцевості, яка пройшла по низу хвиль радару, які її могли зафіксувати. На даний момент є влучання у історичну будівлю будівлю. В багатоповерхівку не було влучання це була хвиля вибухова і пошкоджено два приватні будинки.